Всем привет на Зона Гейм! Все самое интересное из мира мобильных игр только на нашем канале. Сегодня вас ждет очередная подборка, которая изменит ваше представление о том, на что способны мобильные игры. Итак, самые популярные игры для геймпада. Real Racing 3. Эта игра уже успела засветиться в нашем недавнем народном топе, а значит сумела достучаться до сердец всех любителей гоночных симуляторов. Сегодня поговорим о третьей части Real Racing. Принцип все тот же – гоночные автомобили, уникальные трассы и жаркие поединки с соперниками за возможность первыми пересечь финишную черту. Количество видов одиночных гонок, соревнований и турниров вас точно удивят. Что ж, пора прыгать за руль, проверить, готова ли ваша машина к на Реал Рейсинг 3 порадовал поклонников серии. В вашем распоряжении особенно большой автопарк, более 140 гоночных автомобилей, 17 уникальных трасс, каждый из которых приберегла для кибергонщиков пару-тройку опасных мест и неожиданных поворотов. Третья серия отличилась и реалистичной графикой. Блики солнца и оттенков цветов на вашей машине, деревья, небо и даже сам асфальт порадуют глаза. Побеждая соперника за соперником, вы будете продвигаться по карьерной лестнице, прокачивая вытачивая свою тачку и покупая новые. Need for Speed игра, которая не нуждается в представлении. Гонки на скорость, хитрость, реакцию и ловкость покорили любителей гоночных симуляторов по всему миру. Каждая новая часть открывала для поклонников серии новые возможности. Какая-то была удачная, какая-то вызвала неоднозначную реакцию. Но равнодушных точно не оставалось. Шли годы, и наконец дошла очередь и до любителей мобильных игр. Мобильная версия Need for Speed Most Wanted не разочаровала поклонников. Тут вам и полюбившиеся спорткары, и назойливые полицейские и непобедимые соперники, которые на поверку оказываются не такими уж непобедимыми, когда за дело беретесь вы. Вам предстоит проходить одну гонку за другой и грамотно распоряжаться заработанными средствами. Куда вы собираетесь их вложить? В понты или в производительность? Решать вам! Гоночные трассы тоже приятно удивят вас разнообразием. В зависимости от выбранной гонки вы будете оказываться то на шоссе, переполненном другими авто и полицейскими, то на профессиональной гоночной трассе. В остальном, НИТФА Speed Most Wanted подарит вам десятки часов удовольствия в лучших традициях серии. В любом случае, куда бы вас ни занесла непростая жизнь гонщика, вас ждут пейзажи и атмосфера на 10 из 10. Графика в мобильной версии поражает воображение. Но мчасть навстречу финишной прямой, всегда помните о безопасности. Все же ваша машина имеет неприятную особенность разбиваться в хлам, так что ее стоит поберечь, чтобы не закончить гонку раньше времени. Пришло время поставить на уши весь Лас-Вегас, в этом потрясающем экшене вам отведена роль молодого парня, попавшего в очень неприятную ситуацию. Спойлерить не будем, скажем главное, теперь за ним гоняется мафия, и ему нужно выбираться из этой передряги живым. Разработчикам игры удалось создать открытый мир, полный опасностей, живого трафика и множество прохожих на улицах, и при этом сохранить довольно высокое качество графики. Сюжетная линия тоже приятно вас удивит. Большое количество миссий и разнообразных второстепенных персонажей не дадут заскучать и уж точно не будут предсказуемыми. На исследование города и всех его особенностей у вас уйдет не один день. А если вы все-таки заскучаете, создатели игры приготовили множество дополнительных развлечений, такие как казино с его игровыми автоматами или бои без правил и там и там вы сможете не только отдохнуть от сюжета но и заработать очень хорошие деньги ну и конечно какая экшен игра без внушительного арсенала оружия конечно же огнестрельного здесь разработчики снова смогли нас удивить ведь персонаж ловко разбирается со своими врагами не только посредством привычных пистолетов пулемета и коктейля молотова в руках настоящего героя даже электрогитара становится опасным оружием и мы сейчас не преувеличиваем Увидите сами. Красиво, интересно и очень опасно. Все это о Ганстер Vegas. Асфальт 8 на взлете самая популярная часть легендарный асфальт. Очередной повод проверить, на что способен ваш смартфон. Новый движок, встроенный разработчиками игры, позволил сделать ее еще ярче, интереснее и захватывающе. Если вы давно мечтали прокатиться за рулем Ламборгини или Ferrari, это то, что вам нужно. Да и в основном игра способна удовлетворить пожелания даже самого придирающего любителя мобильных гонок. Покорять трассы вы сможете на одной из 50 представленных в игре машин. Тут и Феррари, и Бугати. Что не название, то легенда. Более того, звук двигателя, который вы будете слышать, управляя железным конем, полностью соответствует тому рычанию, который сдает оригинал полное погружение. Игроки, которые уже имели удовольствие поиграть в предыдущие части Асфальт, будут приятно удивлены тем, что трамплины, которыми известна игра, были доработаны. И теперь, когда ваша машина взлетает в воздух, она может сделать пару впечатляющих кульбитов, что поможет игроку заработать дополнительные очки. Теперь пейзажи, на фоне которых мчит ваш железный конь, это не просто рандомные горы, деревья, домики и небо, а реальный и уникальный ландшафт. Проезжая по компьютерным городам Америки, Италии, Исландии и прочих стран, вы можете быть уверены, то же самое видят жители этих стран. Хотите проверить на прочность свою авто и нервную систему? Прекрасно! В вашем распоряжении сотни событий и миссий, в которых вы сможете погонять, как в одиночку, так и с друзьями по сети. Интересно, сможете ли вы пройти их все? Есть только один способ узнать это. Да, и вообще-то я знаю, что после вышли X и 9. Для героя Hill Climb Racing слово «бездорожье» звучит как вызов, ведь его транспортному средству не страшны никакие препятствия. Ну, почти. Все, что от вас требуется – пройти трассу, собрав как можно больше монет, выполнив как можно больше трюков и не сломав себе позвоночник. Вам кажется это просто? А что если при этом у вас будет заканчиваться топливо? А что если для управления автомобилем вам придется научиться соблюдать идеальный баланс между тормозом и газом? Уже не так легко, верно? В реальности еще сложнее: больше баллов, больше возможностей прокачать свой автомобиль и сделать его мощнее и управляемые. Необходимо будет пройти несколько десятков раундов, и скучно вам точно не будет, ведь каждый из них это уникальная локация, имеющая свои особенности и сложности. Играйте в гордом одиночестве, сражайтесь с горками и ямами в компании других игроков. Какой бы из вариантов вы не выбрали, вам точно будет весело. GTA Liberty City Stories. И снова игра серии GTA пытается побить все возможные рекорды. Вы играете за Тони Сиприане, вернувшегося в Liberty Сити, чтобы выполнить поручение Дона Сальваторе Леона. Город сильно изменился с тех пор, как кто Тони покинул его. Полицейские подчиняются мафии, и все стало с ног на голову. Наш герой готов заново открыть для себя давно знакомые места, разобраться с беспредельщиками, а иногда и поработать на них, чтобы заработать репутацию и круглую сумму. В игре полная свобода действий, которая, однако, влечет за собой последствия. Нельзя просто взять и безнаказанно переубивать всех, кто встретился на вашем пути. Как и в остальных играх серии GTA, вами тут же заинтересуются полицейские. Если же ответственность вас не пугает, в вашем распоряжении огромный ассортимент оружия. Все по классике. Сюжет, графика, десятки врагов и друзей, еще больше миссий и еще больше попыток их пройти. Раскалите свой смартфон и джойстик и наведите порядок в Либерти Сити. Кто, если не вы? Кто точно будет чувствовать себя в своей тарелке, играя в блок-стори, так это любители Майнкрафт. Собираем ресурсы, строим дом, исследуем окрестности, отправляемся в путешествие. Каждую локацию населяют сотни существ, мирных и не очень. С каким-то вы подружитесь, сможете приучить их и использовать в дальнейшем покорении миров в а кого-то увы, придется убить. Для этого разработчики придумали несколько видов оружия и возможность развивать способности персонажа. Хотите воевать? Захватывать землю и ресурсы? Пожалуйста! Решили вести спокойный образ жизни? Займитесь земледелием. Мы не против. Как будет дальше развиваться история вашего персонажа зависит только от вас и вашей фантазии. И пусть вас не смущает довольно простая графика игры, на сложность квестов это никак не влияет. но вот и все, это была очередная подборка лучших игр для геймпада. Хотите больше? Тогда ищите на нашем канале плейлист, посвященный играм для геймпада. Кстати, а в какие игры играете вы? Делаем еженедельный народный топ. Напишите в комментариях, какую мобильную игру на Android смартфоне или на iPhone играешь ты, и мы добавим ее в наш топ. Вы смотрели Зона Game, до скорых встреч!